Если вы находитесь на грани выживания, то досмотрите видео до конца. И вас ожидает инструмент и алгоритм выхода из этой ситуации. Здравствуйте, на связи Андрей Хвостов, интернет-предприниматель с множественными источниками дохода, веб-мастер, лидогенератор, блогер-тысячник, специалист партнерского маркетинга, владелец 8 контентных сайтов, 3 сообще-социальных сетях, двух youtube каналов 17 майнинг ферм, я знаю как реально выйти из вашей сложившейся ситуации. Для этого нам поможет шальная партнерка, а также отработанный пошаговый алгоритм из трех шагов от бывшего наемного сотрудника, а ныне эксперта партнерского маркетинга. Вы человек, стремящийся иметь множественные источники дохода и неплохо, чтобы они были отчасти пассивными, Хотите быть независимым и иметь дополнительный доход, работая дома через интернет? Поздравляю, есть решение. Представляю видеокурс «Шальная партнерка». Что же это за партнерская программа и почему она шальная? Потому что лично мое тестирование данной партнерки проходит весьма недурно. Заработал комиссионных в ней без мало миллион рублей. Вот скриншот моих результатов данной партнерки – 976 075 рублей комиссионных. А общая сумма комиссионных партнеров – 3 733 819 рублей. А это мои комиссионные за 3 дня текущего месяца – 4 тысяч рублей. За прошедший месяц – 31 400 рублей. И за треть текущего года 111 452 рубля. Если вы сейчас имеете нелюбимую работу, работая на дядю за гроши, подумайте, что ждет, если стиснув зубы продолжать жить, как все. Нищенская пенсия или в впробовать? Так вы не сможете ни помочь себе, ни детям, ни близким. Быть богаче возможно, если имеешь достойный инструмент быть успешнее возможно если имеешь пошаговый алгоритм конечно вы можете сами найти инструмент опробовать его в боевых условиях найти алгоритм подогнать его под инструмент понять что работает сегодня а что нет только зачем усложнять когда есть уже все исследования проведены анализы выявлены нюансы. Рождены рабочие идеи. И то, что рождено, я с удовольствием вам отдаю. Представьте, как изменится в ближайшее время ваша жизненная ситуация, когда у вас в руках будет ключ от сейфа с миллионом рублей. Причем ключ будет подходить ко многим сейфам с таким же миллионом внутри. Универсальный ключ. Здорово, не правда ли? Сейчас я признанный эксперт по заработку на партнерских программах. Занимал призовые места в партнерских конкурсах. Заработал не один миллион комиссионных на партнерках. А каких-то 6 лет назад был в долгах, как в шелках. Чувствовал себя крайне несладко. Работы в офлайне не было. Делал в интернете много действий, а результата нужного не было. У меня не было заветного ключа от сейфов с деньгами. Путем долго изучения механизма заработка на партнерках сумел выточить универсальный ключ, который открывает механизм. С удовольствием поделюсь данным ключом и с вами: Что вам даст шальная партнерка и универсальный ключ к ней? Финансовая независимость. Работу дома в свободном графике. Много времени для личной жизни. И близких благополучие позволить себе то что ранее казалось несбыточным успех чувство гармоничной жизни отсутствие начальников саморазвитие сэкономите кучу времени будете идти в правильном направлении поймете какие партнерки дают деньги а какие высасывают станете осознаннее в понимании что нужно делать в интернет деятельности и что не требуется. Многочисленные отзывы о моей интернет-деятельности помогут понять, что вы попали в нужное место в нужное время и принять правильное решение. Видеокурс «Шальная партнерка» – именно тот инструмент и алгоритм 2 в одном, что поможет в корне изменить вашу сегодняшнюю ситуацию и сделать настоящий финансовый прорыв. С курсом «Шальная партнерка» ваш успех – Предопределен. Вам просто необходимо повторить по шагам все уроки, описанные в видео, некоторое время для выстраивания моей системы, прочистка головы от заблуждений, отбрасывание мусорных действий и фокусировка на повторяющихся действиях, дающих результат. И Этот результат – гармоничная жизнь, благополучие и защищенности. При покупке курса вы получите бонус – лист с партнерками, на которых лично я заработал деньги. Обычно подобные многолетние знания от практиков продают недешево. Честная цена за такой труд – 30 тысяч рублей. Ведь выискренние партнерки бриллианта и алгоритм, показанный в видеокурсе, я получил в тяжелой интернет-борьбе, и это дорогого стоит. Однако я понимаю – что в такой сложный период, в котором оказались все страны мира, правильно было бы предоставить возможность вырваться из кризиса и установил ценник, который по силам любому, кто реально желает сделать прорыв. Тариф стандарт 1490 рублей, полный курс видеоуроков, чек-лист по доходным партнеркам, недельная поддержка. Тариф про 5990 рублей. Полный курс видеоуроков, часовая консультация, чек-лист по доходным партнеркам, месячная поддержка, настройка сообщества, рассылщика и подписной страницы ВК согласно урокам. И тариф премиум 8990 рублей. Полный курс видеоуроков, часовая консультация, чек-лист по доходным партнеркам, месячная поддержка, создание двух подписных страниц. Настройка двух респондеров. Настройка рекламы в сервисе покупки и продажи трафика. По сути бизнес под ключ. Своим клиентам такие лендинги и настройки я делаю по цене в два раза выше. Считаю ценность данного видеокурса значительно выше установленного ценника. Я потратил 6 лет, чтобы найти золотое сечение, золотой ключик. От сейфа к миллионам комиссионам. Доходам в партнерках. И отдаю вам с любовью свое открытие. Это готовое решение. По типу скопировал, вставил, заработал. Есть закон природы, гласящий, когда мы делимся, к нам приходит еще больше. И это работает. Однако я не хочу создавать огромную армию конкурентов. Это не мне не вам на пользу не пойдет. Поэтому курс получит первые 100 человек. Кто быстрый, тому и достанутся сливки шальной партнерки. Верю, что мы создадим окружение, где будем поддерживать друг друга и делиться опытом. Ведь в интернете появляются постоянные новые возможности. Это мечта. Я уверен, что знание, которое даю в курсе, это кристалл чистой воды. Необходимо только следовать подработанной схеме. В любом случае вы ничего не теряете. Либо вы создадите себе партнерский бизнес, который приносит вам плоды. Либо если вы внедрили все из курса и не получили результат, я верну вам деньги. Важный момент иметь горячее желание получить положительный результат. Энергию для получения результата и постоянно себя мотивировать. Прямо сейчас переходите на кнопку под этим видео «Забрать видеокурс», выберите нужный вам тариф, нажмите на кнопку «Забрать», на появившейся странице оплачивайте курс и получите путевку в вашу новую жизнь. Что произойдет, если вы не воспользуетесь этим предложением? Просто все в вашей жизни останется без изменений. И придете к пониманию, что проще не экспериментировать, а идти по проторенной тропе. Напоминаю, что есть ограничения по количеству учеников, которые получат курс. Будьте в числе первых. Переходите по кнопке ниже и большого вам партнерского успеха.